Вас приветствует магазин спорта Extreme B bike Не забывайте подписываться на наш канал. У нас будет очень много интересных обзоров про спортивное снаряжение и одежду. А сегодня мы поговорим про седло. Мы уже с вами ранее говорили про выбор правильного седла для катания. И сегодня я вам представлю еще одну хорошую модель фирмы XLC. Это американский бренд. Перед вами женское седло с вырезом. Оно анатомически правильно сделано и будет удобно на нем кататься и женщинам. И в принципе это седло можно использовать в варианте унисекс. Седло сделано из водоотталкивающего материала, у него специальная пропитка. Даже в дождь 100% оно не промокнет. У него есть множество светоотражающих элементов по всему седлу. И вас будет хорошо видно на дороге. Седло сделано на стальной рамке. Здесь идут гелевые подушки, которые обеспечат комфорт во время длительного катания. Данное седло рекомендуется для велопоходов, но я рекомендовала бы данное седло еще для того, чтобы ездить по городу и просто для покатушек. Седло сделано качественно. У, у него на рамке... Есть специальная градуировка для того, чтобы вы могли правильно выставить седло. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильные седлы, читайте более подробные характеристики. А мы будем продолжать делать интересные обзоры на нашем канале www.bibaik.com.io.